Приветствую вас, рыбки! Посмотрим, что вам принесет месяц ноябрь. Сам по себе месяц достаточно неспокойный, особенно его первая часть. Но давайте посмотрим с 4 по 7 достаточно напряженный период, когда будут образовываться, видите, вот такой вот квадрат, напряженные аспекты от Венеры к Урану и квадрат к Сатурну. Значит, ваша Венера будет в это время находиться в девятом доме. Это дом за границей, это дом дальних путешествий, будет образовывать оппозицию к третьему дому и квадрат к 12 -му. Что может указывать на то, что дальние дороги ну, могут быть несколько неприятны в этот период, либо ограничены, либо невозможны. Несколько конфликтный, возможно, конфликты с партнерами издалека. Что-то может пойти не так, как бы вам хотелось. Но помните, что это временно. 9-10 числа Меркурий будет формировать квадрат к Сатурну, но Венера будет формировать тригон к вашему Нептуну. Почему к вашему? Потому что он находится в вашем первом доме. Это очень хороший такой созидательный, творческий аспект. И он поможет вам ну не просто выйти из сложной ситуации, а скажем так что благодаря вашей интуиции, благодаря вашему обаянию у вас получится ну, наладить или уладить самые сложные моменты, которые могут у вас возникнуть в связи с какими-то отъездами, приездами или налаживанием контактов с людьми издалека. 15-16 очень хороший благоприятный период для всех. Это период удачи, когда Венера будет образовывать благоприятный аспект к Юпитеру. Юпитер в вашем втором доме – это денежки. Вам повезет с финансами, ожидайте финансовую удачу. Здесь еще будет формироваться благоприятный аспект Плутону. Плутон – это... Ваше окружение, ну, это взаимодействие с вашим окружением, с вашим, ну, это не обязательно дружеское, но это может быть и рабочее, например, окружение. Это время, когда важно быть где-то на виду, и вы обязательно выиграете. Вообще можно сказать, что в этом месяце вы будете достаточно активны, будете как-то, знаете, организовывать вокруг себя свое окружение и управлять своей жизнью. Ну, не получится там кому-то кому заставить вас делать то, чего вы не хотите, например. То есть вы будете на высоте, вы будете главными. У многих в это время может возникнуть некоторая ностальгия. Ну и это будет неспроста, поскольку со второй половины месяца появится шанс куда-то съездить, в какое-то небольшое путешествие, возможно, вы будете ждать в гости кого то очень важного для вас человека, и эта встреча доставит вам большую радость. Венера вместе с Меркурием 16-17 будут переходить из Скорпиона в Стрелец, Стрелец это знак, связанный с с дальними путешествиями, также он отвечает за ваши главные цели, за вашу карьеру. Ваши амбиции в этот период начнут расширяться, ваши возможности тоже, ваши контакты тоже увеличатся. Это может быть и обучение, это может быть какая-то работа, какая-то другая деятельность, это может быть ну, все что угодно. Можно сказать, что вторая половина месяца для вас будет очень активно, очень интересно и насыщенно. Вы будете более любознательны, более контактны, более знаете, -то непоседливы. То есть вам будет интересно где-то постоянно быть и где-то постоянно с кем-то коммуницировать. Если говорить там о самых, допустим, главных, важных целях вашей жизни, то пока еще ноябрь это не... Не время для того, чтобы сбылось то, чего вы хотите. Вот Не стройте пока серьезных заоблачных планов. Пока еще не время. Руководствуйтесь тем, что есть здесь и сейчас. И это будет полностью вашей власти управлять этим. Ваша сфера дома семьи достаточно спокойна, в том месте, где вы проживаете, вас все устраивает, у вас все хорошо, вроде как ничего негативного вам не светит. Единственное, за что придется побороться, так это за денежки, за то, чтобы заработать. Вам предстоит приложить к этому максимум усилий. Кто-то будет находиться в состоянии выбора, у кого-то это может быть несколько источников дохода. Лучше всего вам работать в партнерстве, не одним, а соединить свои, свои возможности, свои ресурсы еще с другими людьми. Вероятные изменения в партнерской сфере, скорее всего, что они могут перейти в какое-то более ну, деловое русло. Что касается любовных отношений, то здесь все остается... Ну, знаете, как-то максимально на одной ну, на одном уровне, когда все устраивает, когда все достаточно спокойно. И, возможно, ну, пока вы еще не готовы, допустим, переходить на какой-то следующий уровень в своих взаимоотношениях, и пока все остается так, как есть. Для новых знакомств, вот как раз подойдет период с 15 по 16, ну, либо выбирайте вторую половину ноября. Значит, 18-19 ожидайте какие-то неприятные события, вернее так, возможно неприятные события с близкими мужчинами, которые вас окружают, какие-то обманы. Хотя, хотя, учитывая, что Нептун там в вашем, в вашем знаке, и вполне возможно, что инициатором или зачинщиком в этой конфликтной ситуации будете именно вы. 25-26 будет благоприятный аспект Хирону в вашем втором доме. Значит, это возможность приобретения какой-то удачной покупки или же получения финансового вознаграждения, может быть, это подарок, ну, что-то будет интересное, шанс, шанс на то, чтобы что-то интересненькое купить или получить. 28-29 будет складываться неблагоприятный аспект от Марса к Меркурию, к Венере. Это все дело будет связано с вашим четвертым и десятым домом. Крайняя такая конфликтная ситуация связана с вашим местом проживания. Возможно, конфликты со своими партнерами и партнерами тут то только лишь надежда на ваше внутреннее самообладание. Ну, аспект короткий, но, по крайней мере, постарайтесь не конфликтовать в этот период. Ну и помним, что 8 числа будет закрываться коридор затмений, лунным затмением, знаки Зодиака Телец. телец для вас это третий дом. То есть это полоса третьего-девятого дома, и эта тема как раз связана с поездками, с путешествиями, также с обучением. Ну и, видимо, что-то как-то у вас по этим темам уже будет принято. Принято какое-то решение. Вообще, аспект достаточно сложный. И очень важно принимать решение достаточно взвешенно. 23 числа состоится новолуние в Стрельце. Я сделаю по нему отдельный прогноз. Но по затмению у меня был сделан прогноз ранее. Кому интересно, оставлю ссылку, посмотрите. Значит, что важно в этом месяце? Важно сделать акцент на, на себе, понять, разобраться в том, что для вас именно лично важно, чего вы хотите, и исходя из этого уже действовать. Не идти на поводу у других, а оставаться верным себе и своим принципам. Для тех, кого интересуют прогнозы Оракула книги «Перемен», смотрим. Так, что ожидает рыб в ноябре? Есть все предпосылки для успеха в делах. Успешно пройдет заграничная научная поездка, если таковая планируется. Вы очень честолюбивы, будьте осмотрительны, чтобы не испортить отношения с друзьями и коллегами по работе. Желание исполнится, если претензии ваши не слишком высоки и вы не ждете слишком многого. Вы очень и очень нервничаете по поводу некого неприятного события. Это неразумно. Забудьте и не вспоминайте. Ну что, желаю на этом благоприятного ноября. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, кому интересно. И до встречи в следующих прогнозах.